Вот так, Россия уже... Сейчас слушай, когда баба, ты её идешь на день, что она всё браке или хуе? Я иди <свечу> <не еду>. сюда! <свечу> ты больше не будешь? Никогда? Не будешь? Как она называется? <свист> Восточная сказка. Восточная сказка. Ну, жопой ее называют. Я рукой за трубку затмился, потому что жопа только была на... <свист> ну, ланочки, а висели так. <свист> У меня стук. стук хороший. Слава тебе Господи, то тёплый.